Приветствую. С вами опять я, Сергей Бердачук. Мы продолжаем курс по поисковой оптимизации. Тема занятия – это картинки. Для того, чтобы привлечь клиента на страницу, старайтесь на странице наполнять ее, разбавлять дополнительными элементами – это видео и картинками. По возможности их там одна, две, три картинки в текст должны присутствовать. Из элементов по картинкам опыт показывает, что достаточно важным не с точки зрения самой поисковой оптимизации, но с точки зрения эффективности именно задерживания внимания, особенно это для продающих текстов, это подписывание картинок. Прямо под картинкой подпись. Обычно это в WordPress или в каких-то системах там есть блок, который позволяет подписать картинку. Кроме этого, именно для поисковой оптимизации важен Прописывание тег Alt. Alt там равной тексту, в котором надо написать, что изображено на этой картинке. Человечек там какой-нибудь, что он делает. Или, например, продаем планшет Asus Nexus там 7, например. Мы здесь указываем, что в альте должны быть Nexus 7. То, что мы отобразили на картинке еще элемент есть title альтернативно это можно рассматривать alt это описание того что на картинке изображено а title это действие которое мы хотим вызвать например title посмотрите обзор или еще что-нибудь и когда делается гиперссылка например на какой-нибудь там видео вот тайтл он показывает, какое действие желательно сделать. Потому что, когда мы подводим мышкой, у вас будет всплывающее окошечко, в котором будет написан тот текст, который в тайтле. В общем, он тоже учитывается в поисковой выдаче. Не переспамливайте текст. Alt и тайтл не должны совпадать. То есть, не одинаковое должно быть. Здесь должно быть одно, здесь другое. В пределах Что касается вот именно Google, на сайте Google рекомендуется делать картинки в качественном изображении, то есть человек при наведении на картинку, если на нее кликает, то чтобы у вас было либо всплывающее окно, либо же отдельная страничка, в которой можно было качественную версию этой страницы посмотреть. Это тоже повышает на самом деле именно вот достаточно высокого качества. Ну, высокое имеется в виду, чтобы в пределах типового разрешения экрана. грубо. Например, экран 1024 на 768, картинка, например, 800 на 600 будет нормальная. Примерно вот таких вот. Ну, то есть не 150 на 150. Вот здесь, вот, например, маленькая картинка, там 250 на, на 87 какой-нибудь. Да? При клике у вас увеличивается картинка в более высокое разрешение, то есть альтернативное представление. Можно даже для... Улучшение сделать отдельной страницы. Это, в общем, основные вещи, которые я хотел рассказать про оптимизацию картинок. Понравился урок? Внизу страницы есть кнопки соцсетей. Кликайте на них. Страница перезагрузится. Вам будет доступна ссылка скачивания этого видео. С вами был Сергей Бердачук. Это сайт Больше Продаж.ру. Удачи вам!